В этом видео мы вам расскажем, как добраться в там магазин на Платонова 10. Оставайтесь с нами. Наш магазин находится недалеко от перекрестка улиц Козлова и Платонова. От метро Площадь Победы к нам удобно добираться на автобусе номер 19, и а также трамвае номер 3 и 6. Выходите на остановке Платонова, переходите дорогу и идите к офисному зданию. На офисном здании вы сразу увидите вывеску Дакабай. Вы на правильном пути заходите внутрь обходим стороной белые двери хоть немного дальше зайдя в фойе здания вы увидите вахту а за ней нашу вывеску поворачивайте направо теперь заходите в белые двери и спускайтесь по лестнице прямо еще одна вывеска и дверь направо все мы на месте Наш магазин на Платонова 10 предоставляет большой ассортимент шторных и мебельных тканей, а также трикотаж и другие ткани. Будем рады вас видеть!